Все, я оставлю на запись. Итак, сегодня у нас с вами тема программы на 14 каталог. То, что необходимо знать обязательно, да, как клиентам, так и консультантам, так и менеджерам и директорам, да, то есть абсолютно всем, чтобы активно пользоваться этими программами, приглашать новичков, чтобы их... Старт в, нашем, в нашей команде, да, в нашей компании был еще более приятным. А, ну давайте мы с вами начнем. А с кем, может быть, не знакомы, да, давайте познакомимся. Меня зовут Аблеева Евгения. Я структурный директор компании Reflame из города Салават, это Башкирия. И начнем мы с вами сегодня с акции, которые, наверное, уже все видели, кто листал 14 каталог. Вот такой каталог. У всех есть? У Марианы какая-то реклама всплывает. Не знаю, Мариана, у меня рекламы я никакой сейчас не показываю. Что-то у вас, наверное, на компьютере нужно отключать. Поэтому я вам сейчас помочь, к сожалению, здесь не смогу. Итак, по 14-му каталогу. У нас прямо в самом каталоге да, действует акция «Медальный зачет». Вот Даже открывая первую страничку, уже вот здесь... Видно вот эти медальки. Видите, да, желтым цветом они обозначены. И что это за акция? Давайте быстренько по ней пробежимся, потому что программ действительно очень много, и чтобы все успеть сегодня рассмотреть, мы будем с вами работать в темпе. Договорились? А, итак, акция будет действовать 5 каталогов подряд с 10 октября, то есть вот сейчас уже начался да, 14 каталог, по 27 января 2018 года. То есть это... Получается 14, 15, 16, 17 и первый каталог 2018 года. 5 каталогов действует эта акция. И что мы с вами делаем? Эта акция вообще рассчитана не только на консультантов, но и на клиентов. Вы обратите внимание, да, что эта акция есть в самом каталоге. То есть она привлекает внимание ваших клиентов. И в ней могут поучаствовать также ваши клиенты. То есть... Вам вместе с заказом будут приходить такие медальки <смех> бумажные и а, специальный бланк, на который можно будет эти медальки клеить. Их будет много, поэтому вы можете даже отдавать эти бланки с наклеенными медальками своим, своим клиентам, кто будет участвовать в этой акции у вас. И по итогам этой акции вы сможете эти медальки обменивать на а, подарки и выдавать своим клиентам. А также эта акция привлекает внимание ваших клиентов, да, и вы можете им предложить стать вашими партнерами, да, то есть зарегистрироваться в Reflame и самим на свой регистрационный номер заказы оформлять и уже участвовать самостоятельно в этой акции, да. то есть, в принципе, компания для этого делает эту акцию, чтобы таким образом привлечь новых партнеров в вашу команду. Смотрите, что мы делаем. Первое – это заказываем определенные продукты, отмеченные в каталоге медальными. Ну, например, вот открыла первую страничку, да, и здесь новая туалетная водичка идет, и к ней, если вы ее покупаете, вам сразу 11 медалей засчитывается. Второе – мы эти медальки копим, да, в течение срока действия этой акции. И третье – обмениваем на продукты Reflame. Какие продукты? То есть выбирайте вы их, конечно же, сами по количеству собранных медалей. То есть, например, если вы собрали 5 медалей, то вы можете заказать себе один из трех продуктов. Гель для душа, либо крем для рук, либо встречающие средство. То есть посмотрите, вот, например, да, просто посчитайте. Вот Если вы, например, заказываете подать на водичку, она вам дает сразу 11 медалей. И получается, что купив водичку, вы в подарок получаете, например, гель для душа плюс крем для рук. Да? То есть, ну, если посчитать просто чисто математически, то получается так. 11 медалек, и у вас уже э, два продукта вы можете за эту покупку получить в подарок. Ну, естественно, вы медальки эти копите, и у вас э, в заказе будет не один продукт да, с медальками, а несколько, и вы потом их обмениваете на более либо дорогие подарки, либо на большое количество подарков. Просто так, да, скажем. За 15 медалек вы можете выбрать вот такие вот подарки, то есть здесь идет помада The One, подводка и тушь The One. То есть подробный список вообще он есть на сайте Аликплейм в вашем личном кабинете, вы каждый сможете зайти и посмотреть, выбрать какой оттенок вам понравится, да, той или иной помады и заказать то, что вам необходимо. Моя задача сегодня вам просто донести суть этой программы, то есть Покупаем продукты, отмеченные медальками, копим эти медальки и потом обмениваем их на продукты. За 30 медалек можно выбрать какую-то туалетную водичку, мужскую или женскую. То есть, соответственно, если у вас будет больше медалек, то вы можете просто получить больше подарков. Ну, мелочь, но приятно, да? Как обычно. То есть, по сути, мы все равно заказываем эти продукты, у нас клиенты заказывают постоянно эти продукты. Просто дополнительно к этому вы еще получаете эти вот медальки и обмениваете их на подарки. Здорово? Кто уже начал копить медальки, напишите в чате, сколько вы уже накопили за заказ по 14-му каталогу. Пока вы пишете, я перейду к следующей акции, к следующей программе. Супер. я вижу по вашим комментариям, что вам нравится эта акция, да? Отлично. То есть мне очень нравится, что она вообще идет не только для консультантов, но для всех, да? Она идет в патологии и привлекает таким образом внимание ваших клиентов. Теперь про рекрутинговую компанию. Что такое рекрутинговая компания? Это компания по приглашению новых консультантов, новых партнеров в вашу команду. И она такая в этот раз яркая, красочная, да, в красном цвете. Вообще отличная программа, мне очень она понравилась, когда я впервые условия почитала. И она тоже действует не только один каталог, не только 14 каталог. То есть с 9 октября по 18 ноября действует эта программа по приглашению. И давайте посмотрим, какие у нее условия. Сначала мы рассмотрим с вами условия для новичков, то есть это те люди, которые будут приходить к вам в команду. Что вы как спонсоры должны знать, когда вы приглашаете нового человека в команду. Что, какую информацию вы должны ему дать. Да? Итак, для новичка, если он размещает единовременный заказ на 1000 рублей по потребительской цене, то есть по цене каталога, в течение 72 часов с момента регистрации, то в этом случае ему регистрация предоставляется бесплатно. То есть он не платит за регистрацию 149 рублей, как это обычно взимается в первом заказе. Да? То есть регистрация для новичка бесплатна, если он размещает заказ в течение 72 часов на 1000 рублей по цене каталога. Здорово? Отлично. По-моему, вообще условия ну, суперпростые да? для новичка. Если наш новичок проходит первый шаг стартовой программы, то есть суммарно в течение 21 дня с момента регистрации делает заказ на 100 баллов, то он получает дополнительно к подарку за первый шаг, я сейчас покажу какие-то подарки, да, дополнительно получает еще новую туалетную водичку. Да, то есть вот эта водичка, которая у нас сейчас новинка, он ее получает в подарок. Стоимость новинки 2460 рублей без скидки, ну, со скидкой она сейчас идет 1199 рублей, но это при выполнении условий акции. Новичку приходит бесплатно. Далее. Если новичку... Ну, для новичка условия понятны, да? Делает 100 баллов, получает в подарок туалетную водичку и проходит шаги стартовой программы. То есть за первый шаг за 100 баллов получает вот такой набор за 199 рублей, да? Серия молоко и мед и смягчающее средство. За второй шаг тоже 100 баллов в течение следующего каталога. Получает уже второй набор, тоже за 199 рублей. Сам по себе набор чуть более дороже, чем первый. Да? То есть сумма этого набора стоимость 2571 рубль. Новичок получает его за 199 рублей, если делать 100 баллов во втором каталоге своего нахождения в нашей команде. Да? Третий шаг то же самое 100 баллов. Набор тоже за 199 рублей, но сумма стоимость набора 4161 рубль. Да? То есть новичок, если проходит третий шаг, делает 100 баллов в третий раз, третий каталог. И четвертый шаг, если проходит, тоже делает 100 баллов, да, то выбирает на выбор либо женский набор за 199 рублей, либо мужской набор тоже за 199 рублей. Это понятно, да? То есть это условие для новичков. Это стартовая программа, она стандартная, она действует всегда, но просто по данной акции новичок еще дополнительно к первому шагу получает в подарок туалетную водичку. Далее теперь, ну да, еще вся сумма, вся выгода, которую новичок получает, проходя стартовую программу, составляет 13,5 тысяч рублей. Это если он собирает все четыре набора по стартовой программе. Теперь условия для спонсоров, для тех, кто приглашает. Поднимите руки, поставьте в чате вот такой вот смайлик, кто из вас уже когда-либо был приглашающим спонсором. Приглашающий спонсор – это тот человек, который регистрирует людей в свою команду. Поставьте смайлики такие вот, пальчики вверх. Наташа. Эля. Зарима. Ася. Ася. Гусина пишет, да, выгодно быть новичком, точно, это 100%. Но приглашающим спонсором выгоднее быть, быть выгоднее, вот так вот скажу, да? Почему? Вообще новичок может сразу стать и приглашающим спонсором. Никто ему не мешает приглашать людей, пока он еще сам новичок, правильно? И собрать еще больше подарков и выгоды. Смотрите, я сейчас подробно расскажу, какие подарки может получить приглашающий спонсор, но для начала посмотрите, пожалуйста, а на что стоит обратить внимание, если вы будете приглашающим спонсором. Обязательное условие, ваш личный заказ должен быть не менее 50 баллов в тот момент, когда вы приглашаете, ну, являетесь приглашающим спонсором, то есть в период действия этой акции. Марианна пишет, что я приглашала, но подписывали под другого спонсора. Все верно. То есть мы строим команду цепочкой, но в любом случае приглашающим спонсором считаетесь вы. То есть регистрацию проводят через ваш личный кабинет, и новичок засчитывается все равно вам по вот такой вот компании. По рекрутинговой акции новичок засчитывается вам. Вот то, о чем я сейчас буду говорить, даже если вашего новичка, как вы говорите, регистрируют под другого, да, он все равно засчитывается вам, потому что вы тут считаетесь приглашающим спонсором. Да, это круто. Вот, поэтому неважно, под кого в цепочке будет зарегистрирован ваш новичок, да, то есть мы строим команду таким образом, цепочкой друг по другу под последнего новичка, но компания все равно фиксирует в вашем личном кабинете, что это именно вы пригласили этого новичка. Пусть он там будет даже лично под вами, а через 10 человек под вами. Это всем понятно, да? То есть неважно, через сколько человек подписан именно ваш новичок, он все равно считается вам. Все, отлично, поняли. Итак, обязательно условия – это личный заказ на 50 баллов, единовременный заказ в течение действия этой рекрутинговой компании, то есть с 8 октября по 18 ноября. Теперь по поводу подарков для приглашающих спонсоров. Смотрите, если вы приглашаете в указанный период времени два человека, которые пройдут первый шаг стартовой программы, то есть сделают 100 баллов. Они получают на водичку, да, плюс набор по стартовой программе. Вы, как приглашающий спонсор, получаете клатч с брелком. Вот такой вот клатч с брелочком всего за 1 рубль. То есть если два ваших новичка проходят первый шаг стартовой программы, если 4 ваших новичка проходят первый шаг стартовой программы, то вы получаете вот такие часы. У нас часы вообще всегда очень дорогие. Не то чтобы очень качественные, да, они подразумевает, да, то, что они дорогие, они подразумевают качество, но а, вот сколько у нас было часов по акции, это были очень известные фирмы, в основном идет фирма Seiko, это японская фирма, которая выпускает часы ручные, да, ну, разные часы, в принципе, но очень хорошего качества, поэтому такие часы вы точно не купите в магазине, да, они будут с логотипом Ари и по стоимости они будут около 5000 стоить, поэтому... Это такое приятное дополнение да, к тому, что у вас появляется новый партнер в команде. То есть за четырех новичков, которые проходят первый шаг, вы получаете вот такие вот классные часы всего за один рубль. Если у вас в команде шесть новичков, вами лично приглашенные, да, проходят первый шаг стартовой программы, то... Они получают туалетную водичку, получают набор по старту программы, да, то, о чем мы с вами говорили. Вы получаете в подарок ну, всего за 1 рубль вот такую вот красную сумочку. И если 4 человека, новичка в вашей команде проходит не только первый шаг старта программы, да, а все 4 шага стартовой программы, то вы получаете планшет всего за 1 рубль, как приглашающий спонсор. А вот это понятно. Напишите, пожалуйста, в чате, что предыдущие подарки клатч, сумочка а, и часы были за новичков, которые проходят только первый шаг старту программы. Здесь а, идет 4 новичка, которые прошли всю старту программу. И вы получаете планшет. Отлично, я вижу, что вы поняли. Тогда двигаемся дальше. Нравится вам эта акция? Здоровская? По-моему, отличная, да? Но это еще не все. Вообще, недавно закончилась золотая конференция, да, и те, кто зашли сегодня пораньше, я ставила несколько видеороликов с этой как раз-таки золотой конференции, которая проходила на двух шикарных лайнерах, круизных, да, и именно оттуда наши лидеры привезли вот эти вот новости. То есть после золотой конференции компания всегда запускает новые программы для дальнейшего роста. И вот эти программы, которые вы сейчас услышите, ну это реально бомба. Такого у нас точно никогда не было. Если... Рекрутинговые компании, они бывают похожи друг на друга, да, и там меняются в основном подарки, а условия практически всегда одинаковые, ну, иногда что-то меняется, но вот такого у нас, то, что вы сейчас услышите и увидите, точно еще не было. Посмотрите, эта программа будет действовать в период с 14-го каталога, то есть вот сейчас, который уже действует, да, она уже работает, эта программа и будет действовать до первого каталога 2018 года, то есть тоже пять каталогов она захватывает. И здесь акцент идет именно, конечно же, на рекрутинг, то есть на приглашение людей, да, и какие здесь условия, как принять участие. Вообще условия есть для а, новичков с уровня, с уровня 0%, можно так сказать, да, и до уровня 18%. То есть если вы по итогам 13-го прошлого каталога, который закончился, были на уровне, ну, либо не были на каком-то уровне, да, 0% у вас было, только вы пришли, только зарегистрировались, 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, то эти условия для вас я сейчас вам расскажу. А дальше расскажу про условия для старших менеджеров и выше. То есть смотрите, сейчас мы с вами будем рассматривать условия для новичков а, и а, уровни 3, 6, 9, 12, 15, 18%. Вы есть в чате? Напишите плюсики, если здесь есть а, партнеры, которые находятся на уровне 0,18%, от 0 до 18%. Поставьте плюсики «Есть». То есть именно берется 13 каталог прошлый. Неважно на каком уровне вы были, там, может быть, вы когда-то выходили на 18%, а сейчас вы на 15%, да? Именно по 13 каталогу. Для вас действует программа Рекрут фонд. Что она под собой подразумевает? То есть вот мы сейчас с вами еще раз определяем уровень по итогам 13-го каталога. И Будем собирать с вами рекрутинговый фонд. Что надо делать? Очень просто все. Первое, рекрутируем как можно больше. И второе, получаем дополнительную выгоду от личного рекрутирования. То есть а, здесь считаются лично приглашенные новички. Не новички, которые пригласили ваши партнеры по всей команде, да, а именно ваши личные новички. Смотрите, каждый балл, вашего рекрута, рекрут это новичок, который сделал заказ на любую сумму, да, на любой балловый заказ. Каждый балл вашего рекрута будет давать вам 2 ори рубля. Причем, ну, например, смотрите, у вас новичок сделал заказ там на 30 баллов. Вы заработали 60 ори рублей. То есть умножаете на 2. Понятно? У вас новичок сделал 100 баллов, вы получили 200 ори-рублей. И причем вам будут суммироваться, засчитываться вот эти вот ори-рубли в течение пяти каталогов. То есть тот каталог, когда новичок зарегистрировался, и плюс 4 последующих каталога. Вы представляете, сколько у вас времени, чтобы зарегистрировать огромное количество новичков, и собрать огромное количество ори-рублей. Ну, здесь как игра, понимаете, да? То есть, чтобы бизнес делался легко, компания вот придумывает такие программы, да? предлагает за баллы э, копить оре рубли Ну, такая валюта введена на период действия этой программы. И что дальше, да, что с этими ори-рублями делать? Обмениваем их на отличные подарки. Какие подарки? Ну, например, на ноутбук. Хотите? Кому нужен ноутбук? Всего за 1699 рублей. То есть, например, смотрите, вы можете накопить за 5 каталогов действия этой программы вы можете накопить 15291 ори рубль и купить... Не за 16 990 рублей, как в магазине стоит этот ноутбук, я специально зашла на сайт МВидео, ввела название этого ноутбука. Вот посмотрите, его название здесь написано, да, ноутбук Dell Inspiron 3552-356. Я ввела этот артикул, вот он, 3552-356, он стоит 16 990, как в принципе компания здесь и показывает, да, 16 990. Но если у вас накопилось нужное количество Оре рублей то есть вы приглашали новичков, они у вас в течение пяти каталогов размещали заказы, и суммарно вы накопили такое количество баллов, то вы можете купить этот ноутбук всего за 1699 рублей, а остальное оплатить Оре рублями которые вы накопили. Здорово? То же самое с телевизором. Телевизор Sony. Пожалуйста, топите больше ори-рублей, да, приглашайте больше новичков. У вас есть целых пять каталогов, чтобы приглашать новичков, и целых пять каталогов, когда они будут размещать заказы. Новичкам выгодно, да, они получает подарки, проходит старту программы, и вам выгодно дополнительно, помимо объемной скидки, которую вы имеете, да, еще дополнительно просто получаете вот такие вот шикарные подарки. И что мне еще больше всего нравится, да, iPhone 8 всего, ну не всего, можно так сказать, да, но по сравнению с тем, что он стоит в магазинах почти 60 тысяч рублей, да, вы можете... ни один магазин не делает скидок на айфоны вообще, да, то есть вот если вы зайдете, поищите по интернету, зайдете в различные магазины у себя в городе, ни один магазин не продает айфон дешевле, чем заявлено владельцами, да, этой фирмы нет такого. Всего всего, да, здесь. Компания Reflame предоставит такую возможность купить по цене, в принципе, обычного смартфона. да, Сейчас так и стоят обычные смартфоны, хорошие, около 30 тысяч рублей. Вы покупаете новейший iPhone 8. Ну, для кого-то, может быть, это, конечно, будет... Кто не пользуется айфонами, да, это, может быть, ненужная будет покупка. Но вы можете тогда другие приобрести товары. Либо для вас будет еще одна новость очень хорошая, сейчас чуть позже об этом расскажу. Вообще там будет большой список, он есть уже на сайте Арифлейм, в вашем личном кабинете. Я не стала здесь расписывать, сколько, сколько что будет стоить, но там очень много вот этих вот призов, которые вы можете а, обменять на Оре рубли да, там есть либо печка и, и а, мультиварка, и, в общем, там что только нету, и соковыжималка, и чайник, и утюг, и сковородки, и блендеры, и наушники, ну, в общем... Очень большой список подарков, которые вы можете получить, приглашая новичков в свою команду. Но что еще очень-очень круто, вот я думаю, вот это вам больше всего понравится, не почему-то так кажется. Если вы не являетесь индивидуальным предпринимателем пока что, у вас есть возможность... До пятого, ой, до первого каталога, нет, вру, до пятого каталога 2018 года открыть ИП и получить накопленные ори рубли наличными деньгами. Ребята, супер! Ну вот представьте, вы накопили, например, 30 тысяч ори-рублей. Вам не нужен айфон, вам не нужен ноутбук, да? вам не нужны там утюги еще что-то хлебопечки. Тогда вы просто открываете ИП и получаете на расчетный счет наличными деньгами. Ну, естественно, к этому моменту, если вы накопите такое количество оля рублей у вас уже к этому моменту будет хороший доход. В Reflame вы будете уже получать а, и зарплату тоже, да, на расчетный счет в банке. То есть не просто вот эти деньги снять, а вы просто уже будете индивидуальным предпринимателем, который будет иметь стабильный доход в компании, да, и вот эти деньги получат, ну, такую небольшую премию, да, дополнительную. Круто! Вот это вообще мне очень понравилось. Эти новые введения, дополнения... Буквально на днях только компания ввела и очень-очень многих порадовала. Теперь условия для тех, кто по итогам 13-го каталога был на уровне старший менеджер, то есть 22% да, и выше. Есть тут у нас в чате такие? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если у нас есть в чате 22% и выше. Есть. Отлично. Тогда эти условия для вас. А, то есть там у нас были Ори рубли, да, здесь у нас будут Ори бонусы. Mm -hmm. То же самое. Рекрутируйте как можно больше, получайте дополнительный доход от своего личного рекрутирования. Здесь то же самое. А, за каждый балл вашего рекрута, то есть новичка, который размещает заказ в течение пяти каталогов, да, то есть каталог регистрации плюс 4 каталога после регистрации тоже вы получаете 2 рубля то есть там были оре рубли здесь вы получаете уже настоящие рубли да? обычные рубли и ну, получается мы их копим да и потом получаем в виде денег то есть здесь вы сами себе можете поставить цель по своему доходу от этого бонуса кто-то там поставит себе цель 10 тысяч заработать дополнительно, кто-то 20, кто-то 30, кто-то 50, кто-то 60. Ну, здесь вот, например, если вы хотите получить бонус, ну, предположим, 60 тысяч рублей, да, как это сделать? Здесь, естественно, идет такой идеальный вариант, да, но вы можете поставить для себя свою планку. Например, у вас будут рекруты, мы будем считать рекрутов именно с заказами по 100 баллов. Естественно, у вас могут быть рекруты по 30 баллов, по 50 баллов, по 150 баллов, да? Но, например, в среднем мы возьмем заказ на 100 баллов. То есть новичок делает заказ на 100 баллов, проходит старту программы, получает подарок по веб-нападечку, да, по акции, которую мы с вами рассматривали до этого. И в течение пяти каталогов у вас 75 рекрутов. Это 30 тысяч баллов в течение пяти каталогов. То есть это 15 новичков, 15 рекрутов в каталог, это 5 рекрутов в неделю. Таким образом, за 5 каталогов вы можете собрать 60 тысяч рублей. Это будет ваша премия. Ну, неплохая такая премия, да? <laughs> По сравнению с премиями, которые дают на обычной работе. Ну и, естественно, это... Как дополнение, да, никто не отменял план успеха Reflame, маркетинг-план, да, и по маркетинг-плану при таком раскладе, если у вас будет вот именно тот расклад, который я сейчас говорила, показывала на примере, то ваша объемная скидка от этих заказов за этот период, за 5 каталогов, может составлять до 240 тысяч рублей. Сейчас вы можете этого не понимать, как это вообще все начисляется, да, но это все просчитывается очень легко, то есть берется количество баллов, которые делают ваши новички определенное количество баллов, это определенный уровень процентный, да, и в зависимости от того, на каком вы процентном уровне считается объемная скидка. Новички, если вы сейчас ничего не понимаете, ну, не заморачивайтесь насчет этого, да. Самое главное, что нужно делать? Нужно рекрутировать много, нужно, чтобы ваши э, новички переходили в разряд рекрутов, то есть размещали заказы и были активными каждый каталог. Вам будут начисляться двойные, можно сказать так, баллы да, за баллы ваших новичков, только в виде денег. Новичок сделал заказ на 100 баллов, вы, получали 200, вы получили 200 рублей на свой счет. Новичок сделал заказ на 200 баллов, вы получили 400 рублей на свой счет. То есть, вот, грубо говоря, это работает так. Это была классная новость. Вот такого у нас точно не было еще, чтобы э, мы могли количество баллов, которые делают наши новички, переводить в деньги. Такого точно еще не было. Это очень круто. Причем в двойном размере. Да? Это супер. И еще одна очень-очень-очень крутая новость. Очень, просто очень крутая новость, ребята. Вообще супер. В юбилейный год, сейчас знаете, 50 лет компании Replay в этом году исполнилось. Это уже для тех, кто планирует закрывать новые звания. То есть это не для уровня клиентов. Куда еще круче Лена спрашивает? Вот сюда вот по курсу смотрим, будет круто сейчас. Это не для тех, кто сказал себе, что я вот только для себя покупать. да. Это для тех, кто сказал, что да, я хочу, я буду, почему вы и нет, почему не я, да? То есть те, кто готов расти, кто готов строить свой бизнес, это для вас. Компания приготовила реально очень крутой подарок. Это юбилейная премия Reflame. И суть в следующем. Все очень просто на самом деле, но все очень круто. Просто закрываете новое звание в период с 13 каталога 2017 года по 10-й каталога 2018 года. Времени, во, навалом. Времени полно, но в то же время времени очень мало. <laughs> то есть расслабляться нельзя, да, понимаете, к чему я. Либо закройте не одно, а два нового звания либо закройте 3, 4 или 6 новых званий, сколько хотите, да, какие у вас амбиции, и получите за каждое из новых званий премию по плану успеха, как прописано, да, там за директора 1000 долларов, за старшего директора 1500 долларов, за золотого 2, за старшего золотого 3, за 4, за бриллиантового 6000 долларов, да, это как прописано в маркетинг-плане. Но помимо этого, еще Получите, распишитесь, за каждое новое звание дополнительно по 50 тысяч рублей. Вот вы еще не поняли, наверное, что я сказала, потому что я не вижу ваших пока еще эмоций в чате, да? Вот представьте, вы закрываете звание директор, вы получаете 1000 долларов премию по маркетинг-плану. Сколько это сейчас? 50-60 тысяч рублей, да? И плюс дополнительно, доп дополнительно за закрытие звания 50 тысяч рублей. Где такие премии дают на работе вообще? Кому? Чиновники там сами себе выписывают, да? Ох. Закрываете два новых звания. Вот смотрите. Мы с вами как строим ветки, да? Мы как строим команду? Мы строим две ветки. Одну строим вместе команды, да, вторую сами. Будьте надпись я бы даже бесплатно закрела. Как так? Бесплатно не бывает у нас, у нас только так. Смотрите, нас мы строим две ветки. Мы строим одну общую, одну сами, да? По сути, мы сразу убиваем трех зайцев. То есть это директор, это старший директор и это золотой. Это три новых звания. За три новых звания вы дополнительно к тем премиям, которые идут по маркетинг-плану, получаете по 50 тысяч рублей. То есть это 150 тысяч вот просто вам сверху возьмите. Понимаете вы, нет это? Ребят, вы вообще понимаете, куда попали, нет? Я жду ваших эмоций. <laughs> это очень круто, ребята. Вот вы просто, вы просто это представьте, что вот вы ощутите это, да, что вы это сделали, вы закрыли сегодня звание. И вам вот, вот просто представьте, да, вот это, что вы это уже сделали, и тогда вот у вас начнется выстраиваться план как это реально вам все пройти, проделать на практике. Здесь компания не ограничивает. Одно звание вы сделаете, два, три, четыре. Есть э, реальные примеры которые, людей, которые делают шесть званий за год. У вас есть срок до десятого каталога 2018 года, чтобы сделать как минимум три новых звания. Как минимум по нашей системе, да, когда мы строим две ветки. Я думаю, что на этих эмоциях можно уже начинать бежать, уже и всем рассказывать, да, что у нас такие премии. Вот. Но реально, это такого еще не было действительно у нас вообще в истории Reflame. Да, такого нет ни в одной компании нигде этого точно не встретится такой щедрости как девчонки здесь писали да вот поэтому нужно просто делать и все и э, под конец я просто вам еще хочу так облегченный вариант сегодня у нас э, тема эта программа на 14 каталог да я вам сейчас дала сам вот самый самый смак а сейчас просто хочу вам ну так чтобы вы маленько отдохнули да мне очень нравится просто эта акция она идет книги красоты и почему я не могла еще вам сегодня про нее не сказать, да я про нее уже говорила как-то на вебинаре на своем, но просто хочу вам напомнить, что эта акция еще действует. Я очень люблю продукцию Wellness, <с> у меня ни один заказ без нее не обходится. Я придерживаюсь такого мнения, что лучше вкладывать деньги в профилактику да, заболевания, профилактику здоровья, чем потом лечить болячки свои залечивать, да, неизвестно, одно лечим, другое полечим, вообще аптекам не доверяю уже много-много лет, не хожу туда много-много лет, вот, и просто таким образом хочу, может быть, кого-то, знаете, Кому-то просто понравилась эта ветровка. <laughs> вот я когда увидела эту ветровку, я еще не видела, что она продается, но и мне уже ее захотелось. А потом, когда я увидела, что она продается, ну, у меня с вами не было в том, чтобы участвовать в этой акции. Да? Может быть, просто кого-то эта ветровочка или бутылочка сподвигнет на то, чтобы попробовать продукцию Wellness. Да? Я вам просто э от всей души рекомендую попробовать эту продукцию, если вы еще не пробовали ее я не, не смогу вас никаким образом и не, даже не попытаюсь убедить в том, что это классный продукт его нужно испробовать на себе он реально работает он работает на клеточном уровне этот продукт, да, что бы вы ни взяли витамины, да у меня всегда, где камера всегда с собой и женские, и мужские и детские витамины, да и коктейль, то есть это продукция которая реально работает на клеточном уровне. Поэтому просто обратите внимание на эту продукцию, да, и э, сможете еще дополнительно поучаствовать в этой акции, получить а, вот такую вот ветровочку, вообще там за копеечные деньги получать. Э, такого качества ветровки вы не найдете в магазине, да, это во-первых. Во-вторых, по такой цене точно никогда не купите. Просто вот от души рекомендую вам. Вот, ну На сегодня все. Буду с вами прощаться. Давайте сейчас еще раз поставлю вам видео золотой конференции. Кто вначале не успел, сейчас посмотрите. Вопросы есть какие-нибудь у вас? Программы все были понятны, про которые мы сегодня с вами говорили? Отлично, я рада, что вы зарядились. Я сама вот говорю, и у меня аж прям мураши по коже от таких новостей. Все, надо просто делать, ребят. Все. Раз у вас вопросов нет, тогда я с вами прощаюсь. Мы с вами прощаемся, да? Вот. Всем пока-пока.